Спасибо, Лелену Слар. Жилая, Жилая, Жилая, Жилая, Жилая, Жилая, Жилая, Жилая, Жилая, Жилая, Жилая, Жилая, Жилая, Жилая, Казанның инкитилген грандиоз шарасы WorldSkills. Дизден дыньяның тирлиякларыннан келген ешлер бир-бирси билен кыш сына шашақ. Башқалывызда әлігі ярышқа ненди әзірліклер борай икен, әлігі сырауға жауапны Алия был золота бороса датаны, из кулора, дортах, рекетлер, его самой, да, и сепленген. Эбитбук, куп, шлерин, бошлап, жберген, ешь, зеркан, шлер, клеет, студент, лара. Алту, кулор, нерсеблен, шлер, Холок технику, мандажи, днеш, ешь, профессионал, артугаль, шлер, шлер, шлер, мында ббіәүның дә синең бән иркенләп сөләшергә вақыты юқ. Стутар биреле биреле пуақ детәлләргә жон өрән. Балдақ бәзек тыштамғаяссы. Зәргәнче болып тумыйлар әммә өйрнергә бола Wordскиста жииңу яулаууда да нәк яула нә мастерларның ліше зур, аларуқушыларны б ешкә ишке иә Зәркәнчелек эше ул менеем йәшәүрә үшем. Еегерем биш йәштән буйын әлештәшлемйм. Экспертның бұрыы шақты у специстов достаточно работы, кот няшучи баллар стелерге мمكن. Кот няшучи лар и се бир бир снегир терли ердем холусу зарга эзер. Булишалар сирлери блен уртаклашалар киш стептралар. Ингзур и хибарне стельгет зеркен, зеркан и шлян маляре студентлар Врн студент лар уз хуларе бленьосан. Моктанр Легда Борбит технику м. И к могдаун сигзеншил дак чемпионат кулеминда узган вордский профессионал лар Йоршен, Данил Залай, и студентлары студент урынны бренше ур Данил поткан. Даниил иришкен, жгулер дег на токталку, йога урлер яулар гадатели. Меньем, типа, максатам джингу. Бучим пианато, нетья, непшат, ра, башка, неречек, ашер, ресей, живма, каманс, нейле, грехем, уж, нее, ашер, мемкинлик, бережек. Эзерлик Тован, Берьюнель Штебара, Бузеркен, Шленмелер, Агранксе, Ягни, Шленмелер, Гейм, Метли, Тошлор, Юникзлер. Ригинус, Фийва, Зеркен, Шленмелер, Не, Нинди, Тошлор, Куясен, Нищик, Ишкерте, Синьокшабле. Цихникум, Берьюнель Шегалене. Вортский схакурат, амнесе, Бетинде, Тигель, Ошеклай.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 Студенчек Ларша Рантула земеле транспорта, Якоса Стинер, Халява, Кильдив, Кашкруллар, Бленгне, Тугил, Эбельки, Тулайт-Рактар, Мажер Ларбленх, Хеттерде, Коладар, Лекинбумен, Лектугил, Кильдив, Лекинбумен, Лектугил, Кильдив, Лекинбумен, Лекинбумен, Лекинбумен, Лекинбумен, Лекинбумен, Лекинбумен, Лекинбумен, Лекинбумен, Лекинбумен, Лекинбумен, Димәк, күп кенә курс студенттарыыекенче йылға нишләрге қаойданрақтобырға деген ойлар білән башларыната башлағаннардыр инді. Шінки не қызғаныч универсияды олында трулемметті бары тик біргененә йыл. Хәдерлі студентварыбыз, Бұ проблемадан чығыу юлы бар. Ул үләрлигісі проекты. Ийләрлигісы Тотарстан Республисы студенттар лигіс өттөбә кәшләр штемеғы йұмасынын социаль проекты. Ул коммериялі т троғыызлеуда студентаға ярдәм Шолайок миликшелерге, фатыр, бульмалерден арендаға беру деда болуша. Проектынан жетекшесі студентвар лигисының президенті Киямов Руфат Ревкайтовы. Дилер лигис, ол социально-электрон, студентларға болушатырған проект келешекте. Ол студент ә, Татарстанға кереге еш, университетке айлеке еш. Ол хер вақыт өзлей Пайдер Бар, Тулай Траквар, но Кубесенде, урван Шванкурем, Иляр Лига шу проблема. В этом лига проект Барк Ювару Уклур Турндауган, Эзер. База, Туповара, Фатер Бир Шлясе, узярном Утрокваран, Шаншуку вважает, Эзер Буран, рог Шлер. проект,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 Әлеге проект уақыттыша шә урыны табығына түгел, әкімгәдер, өстәмә оқша шағанағы болып т тырырғады мүкин. Әгәрдә синдә квартиры бар кен, үзеңні лер проектында арендыға берүші боларақтақ Замана баласы кулыннан кисе телефонын ишкындырмейдер. Абу бидрыстан дашулай ВКонтакте, Инстаграм, хуммоннинги социальщиттердігіне олма, бескин дуамында оларны кузэтмешет тузеде олмейбіз. Олдағы Фа Хамсоли рубрикасында біз бу орада интернеттағы ин теммілі янгалықлар билен тонышырбіз. Селам дуслар! Боры ғызға да Турмыш, хар вақыт олға бара, бізді ұшиғарылышы бізгі яңалық күртірге бұлдық. Бүгінден башлап, без рубрикі рубрика «Фа фахам соль». Социал шилтерлерді зур шоушу қубарған яңалықлар, татарлар тұрмышындағы қызықлы хәллер білен, әлегі шиғарылышта да таныштырып өтербіз. Озон сізден қысқасы «Шул» кейттік. уйлап уйлап трамда интернет мұғжизалар тудыра деп юққа ғына этмиләр инде алдым. Мәнәсіізгә тағын бер бәхе төше. Нвосибир шәхәрінәнір кеше урамда құша қшып тұрушшы ике курьерні фотоға төшшеріп үзінең Twitterдағы битіненә эліп қоя. Иң қызығыда шул егіетleverкла әқыз исә Яндыксйда сервисларыннан. Б фото тиз вақы төшіндә төрлі социаль таралу алды. Халық әлеге парны хәзігі шірның Рамә Хамжулияттысад деп атады. жінки олар да дошманлашып әшәуі ике ғойладдан болалар бит. Club также в Яндекс.Ида есть ущератында борлық мәдени шығымларыны уйз истіне ола. Эйтик Лувырға, Эйфил монарасына экскурсия, Шулайоқ Диснейленд қаса яхат, хаминды ингтекар ресторанда кишкі ош. Егі тузейсі Бухақта, аның білән урамда таныштық. Онары ингі в контакте шілтәрінде оралышу бізді еттік. Парижа бару деген сузыне бары тек уйдырмағына, мезек үшінгіне еткеннердер деп уйлаған едик. Тек бодрес болып шықты. Бізген шылай оқ а, барасы жеребізнің узгерту мемкинлегеда бирдилер. Тек біз бары бір Парижны қалдырдық деген. Міне ешмасам бәхит үші. Бұх оқта социалистерлерді әлі хоман-хоман мемнер шығып дырау. Бутурмушта Харкем накидала, что на ощергатиеш минимше. Эли куптентугал Татарстана бозда телекларши, что содиган хайрия акции со уздардилар. Элига акция касаларандаға концерта, унешешлик комиль ба да нандахидала, что на ощергашкан. Республика боздан президентте Рустем Нургали Уламин Нихановьердемде аурум алай узинукумирларе ураски пильменя артистлары блен куреше алган шулаюг, ягадке кумирларынан концерта на Билетта топшырғаннар. Комил Эниси Билан Ушширатында, яратқан артистарына пилмен формасындағы магнитларда да бөләкеткен, оларыны шулайық күбеде, хэм шек-шек билан да сыйлаған. Максим Яридси иса, тотар шек-шекинден тіка бір нәрседа юқ деп бейәләгендей. Эйе, бұл тұрмош икея қушыл. Кімніңдір бүтін хиялары да шинға ұша, әкім ү Хозен Федеральный университет на журналистике Буллиганда Укуше Ильгиз Шакуров, Татар Информ, Маллемета Гентлер Блиан Берликте Шакуше Ильгиз Ильгизе Проекта Касала Ранда, Хозен Шахаранде Хайер Срапуту Рушлар Блиан Силешкен, Берсине Ильгиз Манданинги Севебляр Оркассанда Шиктера Сандип Срау Бергеш, Уклип Холоктатри Музыкара Мехабет Уятера Жауап Пире. Әйем, сурмасы арасында біз оларны сезмебіз, бәлки сезергә теләмибіздерді. Ләкин оларда бит шундай кеіләрұрмыш білән біраз қырсытылған болсалар олар да оларда бит үзләрін бәхетле етеп соный. Шушындай өімлі сұжаттансың блогер өзіні қораушыларын да бит таараф болмасқа Олсу мә тыңлап қара. Кукмара бире оқтанышкерте хам, Россия жә бұ сзләрін нәрсе турында деп лайсың инде мынысы да хялларның ішынға ошыу ббіән бйлі.мұна етме қалы дүррыс болмас ді. Бұыл Кышкі универсияды Крыноярск шәхәіндә Инде иң элек шуны әйтергә керәк біздің хакейда охоттың қызларға урын бармы де бәхәсләшкән хакей Бунься хотим командасы чемпион был кот-толлар. Шанусы надают тибор и тарьяки рек. Живу ма команда, да, без татар козлар, да, бар. Гнада, тугал. Финал да, Хелит, кашгол на нехменя, олар, крте. Кукмарак за фенюзе, пассаблен. Октана Штанелиана, без них Лерге, Чемпион-кызлар блен президента президента Владимир Владимир Улы Путин да фотогатширгат икен. білдирген икен. шул фотографии интернет кингликлерінде бик ти оралған. Эли-кызлар да уз инстаграм битлерна универсиададан фотографийлер кірткеннер. Боиылның тоғын Бер шоушылы вақиғасы Украины да утешек. олда евровидение Евровидия не бейгісі. Боиыл үшін Сергей Лазарев үзінің скрим жероблен шиғыш куптен ашақ. Элі кубтан ул ол шушы жерна түшірілген Ютуб-то оны бюртин-ишиндэ 1 миллионнан орты кыши қораған. Э, хазіргі исаплавлар бойынша, қораушылар соны инде 4 миллионнан ортып киткен. Испан журналистлары фикринша Сергей Лазеров бұйыл башқа иллерге күшлі конкуренция көрсет ала икен. Эль периодика газетысындағы рейтинг сегодня Сергей Лазеров 3-ши уровня белый. Абериншелек не олар Низерландтан Дункан Лоренска берегеннер. Шынки Годи халық аны бітін дүния илдізлары билен бір тегіз деп соны идей. Шуна кура ол сойлап алу тұрында бек дейс өткен екен. Менімше бойынды шыннан да қарау болашақ. Яшусмирлэр журналы йолкыны барыбызда бэлэбэз. Бэйл она 95 яш. Индэ шуши фурсаттан инстаграм социальшилтэриндэ йолкынға 95 хыштыгы остында журналыны шиғаруши, йозушилар, түрлі-түрлі блогерлер, хамгодикшилар журнал бэлэнбэйлэ хатирэлэрин йозып шыққаннар. Журналның Бо мөхәрири Ильнасфазоленда әлеге марафонда қатнашырға уйлаған. Кешкіенә шақта әнисенә болышып гәжитләр торатып үргәне исендә қалған аның. Ялқын беләндә нәкменә почтыда танышканн. Журналда мәқаәләләрі боылған журналистлар блән таны ашағым, әлеге журналда үземнің ішлееәгімне куз алдына да китерә алмыйдым. Тұрмышқа ошмаслық хыял итеп санағаммын деп язып қйған журналист үзінеңн Instagram битенә. Оно кушылып ихластан икластан и иткян хам итуше. туши, Миннулины Зиле Сабитова, Ойгель Абдрахманова, Фензиле Мустафинда Узларының журналы нешекилулары хиялларының шынға ошуы турында язып шыққаннар. Эйе, осырға йоқын тарихы болған йолқынлы журнал, Куплер Ишин Балаша қатересігіне тугіл әйінде хияллары шынға ошуы үшін өтергешті болған. Шуның билен шул и икінші шеғаралышы бізді ау зағына интернет Если интернет кинеклерінде зор шоушу кубарған яңалықлар, дыния кулам скандалылар билен танышып барасығыз келсе, біздің билен бір дулқында болығыз. Сіз біздің универтовы каналының ютубтағы официал бетінде көре аласыз. Сіздің билен инжи гаддулины? Хэм Алсу Мансурвайде. Вайде. Элемтене юға алтмик репетит селар артакалды униз канла зала студент язын тамаша калды будь труда тулырак и батуллина свежжетын Здравствуйте, друзья! Безусловно, сиденье в университете Ларс и в института, хам и института кот стало кларовлян. Ил Даниел Это машинах ларда сокланно уйата. уз институт ларе в фестиваль шлимбул из института, улар на ширишлар нам актриса на усь, ультфирлен шентер мушплен театр на Йорме Башлов, Махаймбук, Ширишляр театр на университет, студент ларгана таноштер, шумакурата машиба шану блен, барг, шенде, хибар, сахнедейде, анна злернул стало кларн, иуэфстуент Лара Курсет Оларг Пазан Шығышылар дәртлі жәрбиуләр, сттәмқамтөлар ұрмашындағы За все времяучен. Миң біріні ккі студентлар йсыннда қотнашам. Мин бборғанцені сәхнедіңенә и иштен күррем һәм бул меңа бик без номер Ариана Гранде и Никки Минаж жерна куилган энергичный бью. Биг мотор бью, та машичага шарлатейш. Будь экскурсш, концерт шана. Был институтлар мадлар, вокал, профессионал Азалда Эвентиция устроена из фильмов института Нагжингобшколы, либо с хандиспоблеки, табанда да кулер веди фанавас. Яшталан тарга умушлар табанда. Муса лауреата Ильмир Низамов. Мне сизнинг музыкальные хонерги крепки тую логас бленд без индетанаш. Умбар яште брэнчи музыка сэрэк зниязганнан санг, ихам шишмеге солмаган. Эмне якус однаг китерик. Бирер куне кунгилде манг толмаса, ихам килмесе нислер салсу, Архимед Раушин. Мене шунды, хислер, шунды халлеру,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 Элегантно бик месслен, Повар генерироватьам, Шергей бигератам, Ментелер бигератам, Хм, Блинь блинь, когда я иду, мне не бытует, там уж он музыка крекит кен, Нарцешлериде, минь минь кузимеда кит китерал кет, мне минь нарцеш шлериде музыку донторш национальный бейтам, что он куре блинь Куплярен шула итер типу мтленем, щинки музыкашин ланда петул тортип аллаузне желе п итеп турахарберкшине. Альбетте, альбетте. Алдага срау акушик. Мне шундай курен шбар. Эти энилер узлере турмшка ашман хиалларин балларинда кургеттлилер. Хэм, мәселен, эти яни қолдан тутуп баласин музыка мектебине алб киле. Лекин ул бала музыкага ухратлами. Сиз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 если вы живете в Биш, в в Эшнде, бала, ул вы знаете, что я не знаю, что это за музыка, я знаю, что это музыка, а вот талант, музыка, но это не то, что я Меня интересует, что я не знаю, что это за музыка, но я знаю, что это за музыка, которая не работает, я и но Шанам меня вregency, что дам богу самый хобби, его баба хорошо на портф stop. Когда я пока быстрый отina и не разобрал рамок, вашу покорник может длиться, я сделаю нету dou а нам самим, а нам, а нам, а нам, а нам, а нам, а нам, а нам, а нам, а Биология брал, компьютерные я брал, миним, ярим что я кончался. Хам, не улбормало, меня узим, хоюдер, метементлий. меня музыка ганей меня шулей тарда балд, не барвит, шундай кислер, Не, если вы думаете, что мы живем в то время, когда мы живем в то время, когда мы живем в то время, когда мы живем в то время, когда когда мы живем в то время, когда в то время, когда мы живем в то время, когда мы живем в в то Рахмет. Если до индии музыкаюла на саилап, анда крепкит <говорит> кеш, барбар бетин де хар улькадет <говорит> энин дере умушсизлклар була. Эничик мне алардан курок маска, алла таба баржга. Узин уз узинге айтип кургатиш умушсиз, эш а то ж жизнь пережасан, бетин жилий для котна шасан, бетин жилий для музыки у янграй, бик умушлар, умушлардан син арамы сингу медип минен шунды саулларда да иштенибармин. Лекин кшибит мине ул умушнага на куре, ул умушка на болган шундай настанда, купме, купме кишкиткен, они никогда нечики из чего-то займа, чтобыmäßigiber об medals creвин convenienceuse, где можно никаких простых. Cada Marco находится policy идея. Значитbagи к примеру, если едем, все еще у니다ки дляumba. Точно в том числе дает лайф и телефон. Ты хочешь acre-две, таких.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 Гербергши, узиратко, шибренде, я жергатии. ресей, книг, ярнде, и я жил в Лердедеде, донго, донго, донго, шехосбит, я жил в Лердедеде, потому что я не был консерватором, не был студентом, не был натушлаб, не жил, и я жил, и я жил,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 Чемки мин бургаки, да, узим нен киреклеги, хм, не сизем, косянда, мин косянда бик бигератам, мин татарстана бигератам, хм, ал аллахашкари, мин мин да уз изятом брен яшим, э, коядер что, кем не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 ну, все и я живуusion то так, что взрослτο в своей общей бывке, и planned for all my to work and Well-Hproblemа ah 不會 у нас желанные ответы, разве что. Мне проекты, которые куплены только не 5 марта, или шоу было. С вас до андакот наштрас. С вас не андароли анда гестурнда силепки цегас иде. Алиф. Аие. спектакль да? Алиф спектакль мишен, зур, ол, проект. Ө, өз, өз, Бизаннашолай экспериментальные рвуште ясадок, бз mm узбизде -hmm. Biz, би кату я хэм нерстеки лепчактани шол шолки лепчакта, икил элик меняшондыи такдим брэшаккан баш проект идем с ним, хм, у шундий тогда Нурбек mm -hmm. а, без мне шундий команда нежидак, музыканты ларжидак, хм, без бергелешип, шундий асферни туд тудардак дип идгаламин. Нельзя быть на музыканами музыка, шунди проект у проект Бык зор иктибар галаяк был да. Узганьил без мескебуде ана без не альтун битлик диген премира. Тогда димиткенериде хем без ис да, без без не. Тогда без не бер номинации. батула, без Шул, Зур, великий лайк был. Бигзур Ахмед без него, Татарстанга. Бигзур Ахмед без него, э, Меданет, министр Луна. Mm -hmm. Шенки Анарасан, у меня был премия Дансан. Без Зур Юларашипки, без Ульский так, как и Белая. Азербайджан, Авраапайт, mm -hmm. Санкт-Петербург, Мандибиг Зур, фестиваль на Авраапайт, Заманчабию, фестиваль на Шулай Узган, Анапариж, Даку, Сетый. Я могу ли я быть там, я могу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 и какие штуки там недер традиционно, не наверное, за меньшее формат такой за театр таланты, что музыкаль пластик штуки. Меня еще какие-то штуки не меня шло, какие-то без хаманда из излия без, или в без. А на разных да бранишься с пить и меня хазарьянан без, эзерли без. Меня не харбер идет сюда, а у меня МНСС планирует, что yeah. композитор, не делает этого, не делает этого. я я он был с ним в интересующей театра да, в кино да, индивидуальщесвлен. Он музыка языку виту, если не ярче музыкана тамаша чего, курсетерге кирек, не юлун табарга кирек. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Я пишу в стол, и это язам». Язым-это стол, который я пишу. Я пишу, что я пишу, что я пишу, что я пишу, что я пишу. Я пишу, что я пишу, что я пишу, что я пишу. Я пишу, что я ма, Благодарен, аудио я на интернет-шилтернде Эльнеп Турсада Барбер, на Кембер из Тешек. Минимеш Ульбит Михим. Шоу, в котором меня снимал Яшим. Благодарен, Альберте. Глизузь, минимеш, минимеш, минимеш, минимеш, минимеш, минимеш, минимеш, мне он такой спортивный бар, мне мне не был бикликтный, синолтон, не был мне не был бикликтный. А лосеньки не цифрылар юк, у меня шел идеал идеал га брежкошен да барыбжите былны эмелякин бис шел идеал га гель процесс шел когда я оплата газа, у меня бессудные кабаты на котёбках лабз. блин, я лайф табширою иде. алсу мансурова,